Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания «Натангрупп». Мы сегодня находимся на объекте. Это вторичное жилье, город Тюмень. Квартира однокомнатная, общая площадь 44 квадратных метров. Сейчас пробежимся по проекту, расскажу, что мы будем здесь делать и покажу, какие нюансы здесь допущены предыдущими строительными. Погнали! Первое, на что хочется обратить внимание, мы сейчас находимся... Это спальная зона, это гостиная и спальная зона. Вот дверной проем, который у нас сформирован. Вот там застройщик или я не знаю кого. Здесь и здесь у нас находится гипсокартон. В этой зоне видно, что у нас полностью вся дверная коробка ушла под гипсокартон. Нет никакой обналички здесь, ничего абсолютно. Мы будем эти участки демонтировать, расширять дверной проем, для того, чтобы у нас полноценно встали здесь двери. По гостиной комнате в этой зоне... У нас будет точка просмотра телевизора, то есть зона отдыха, здесь будет стоять диван. Далее будет стоять небольшая ширма, которая разделяет зону отдыха от спальной зоны. Здесь у нас будет стоять на прежнем месте кровать и две прикроватные тумбы. По коридору мы имеем две двери. Одна полностью металлическая, без звука шумоизоляции. Вторая вот такая картонная дверь, которая тоже не является звукоизоляцией, там, шумоизоляцией. Будет меняться полностью входная дверь, будет делаться облагорожка этого дверного проема. И второй двери здесь не будет, как в нормальных современных ремонтах. В этой зоне при входе у нас есть вот такой короб, который у нас проходит и до этого участка. Что у нас скрыто за этим коробом? Здесь у нас стояки отопления, которые идут по квартире. То есть здесь стояки, дальше идет внутрипольная разводка. Смотрите, что мы будем делать. Вот здесь у нас идет отвод. А, стоит кран на металлической трубе, дальше у нас опять через участок стоит кран, несмотря на то, что там никакого подключения нет в этой зоне, это просто кран, кран и дальше это все у нас уходит на металлопласт. На металлопласт уходит под полом, соответственно мы будем переваривать вот этот участок трубы и будем формировать отвод здесь, который у нас заглубится в пол в этом участке и пойдет по а, трассам радиатора отопления. Все, тем самым мы избавимся вот от этого короба. Короб у нас останется только в этой зоне. Мы его сначала демонтируем, увидим какое там пространство габаритное. И возможно мы его уменьшим дальше. Здесь у нас будут вешалки быстрого доступа. В коридоре у нас разместился вот такой большой достаточно вместительный шкаф-купе. Вот, мы его будем переделывать по причине следующей. Смотрите, здесь у нас порядка 60 сантиметров, а точнее 55 до створок по плечикам недостаточно для хранения э, зимней одежды. Мы это будем переделывать. Переделывать будем за счет чего? Вот здесь сейчас шкаф сформирован до дверного проема, который у нас э, есть со стороны кухни. Мы будем передвигать дверной проем. Когда мы передвинем дверной проем, мы получим следующее улучшение. Первое. С этой стороны у нас станет полноценная ниша, Отделенная гипсокартоном, в которую мы сможем разместить холодильник, микроволновку встроенную и духовку встроенную Здесь, когда мы передвинем дверной проем, мы ничего абсолютно вообще не потеряем То есть мы сдвинем сюда, на какие-то там, к примеру, 20 сантиметров, сформируем полноценный дверной проем Также поставим здесь нормальную обналичку, которой здесь сейчас нет У нас здесь обои заворачиваются на этот участок И часть двери у нас находится как раз-таки опять под штукатуркой Здесь уберем а, максимально бесполезную площадь, угол у нас уйдет полностью под кухонный гарнитур. То есть мы кухонный гарнитур выдвигаем сюда и полностью здесь фальшкой перекроем. Здесь стоял кухонный гарнитур. А, вот, эти, вот этот кран и тот счетчик, который располагается здесь, он был внутри шкафа, то есть доступа до этого участка не было. Дальше у нас здесь стоит а, второй отсекающий кран и счетчик. И вот два вот таких волшебных люка, с помощью которых можно было перекрыть отсекающие краны, а вот с этого люка можно было показания счетчика посмотреть. Смотрите, в этой зоне у нас краны стоят отсекающие, они полностью перекрыты, как вы можете заметить, но, тем не менее, вот в этой зоне у нас есть капля свисающая, и здесь у нас мокрый пол. То есть, это говорит о том, что а, вот эти краны на самом деле, они не перекрывают целиком и полностью воду кухонный гарнитур у нас будет приходить вот до этой зоны напротив также у нас будет кухонный гарнитур то есть такой небольшой туннельчик создаться здесь у нас станет обеденный стол и напротив обеденного стола будет э, зона телевизор в этой зоне у нас будет располагаться кухонный гарнитур и сама варочная поверхность на дне у нас будет располагаться вытяжка э, кухонный гарнитур у нас идет до потолка и у нас спокойно есть возможность под натяжным потолком провести вентиляционный канал, который уйдет вот в эту шахту. Для того, чтобы сделать подключение корректной а, принудительной вытяжки в шахту без угольных фильтров. Что касаемо ванной комнаты. В ванной комнате мы имеем следующее. пол уровень ниже, чем уровень пола в квартире. Как и должно быть по нормам. То есть есть небольшой перепад, но мы его будем устранять. Будем делать одну плоскость по всей квартире. Почему? Потому что ставится система от протечек, данный гидрозатвор ну, со временем уже никакого актуального значения не имеет. Почти квадратная ванная комната. Вот. Дверной проем находится у нас с этой стороны, здесь 25 сантиметров, и вдоль этой стенки особо вы ничего не поставите. Мы будем делать следующее. Мы будем формировать дверной проем со смещением вот здесь. То есть, что мы тем самым получим? Мы получим с этой стороны пространство для того, чтобы расположить можно было... Оборудование необходимо. И с той стороны мы также получим пространство. И у нас ванна получится не а квадратная, как сейчас, она получится с большим проходом. Вот. С этой стороны у нас станет ванна, а с этой стороны у нас станет раквина, дальше у нас встанет унитаз. Когда вы будете проходить в этой зоне, то у вас здесь спокойно будут халаты ваши с полотенцами висеть. И все будет классно с точки зрения эргономики. Вам не надо будет... Вот сейчас здесь достаточно много пространства пропадает. Смотрите, унитаз стоит в углу, угловая ванна, раковина. То есть, ну, как-то нефункционально. Мы здесь все загоним под одно. Унитаз поставим здесь. Почему? Потому что здесь вывод 110 канализации. Вот здесь сейчас в кирпиче заштроблена полностью 110-я канализация, которая ведет к этому унитазу. Хорошо это или плохо? Если есть возможность расположить унитаз ближе к 110 да, фановой трубе, чтобы у нас все частоты улетали, моментально не было в перспективе никакого зазора, то надо воспользоваться этим моментом. Здесь у нас гипсокартон, скошенный угол, как-то из него выходит полотенцесушитель также это все будет устраняться, вырезаться. Тут полностью будет прямоугольный участок, инженерка там будет полностью меняться. Что мы имеем в сантехнической нише? Металлопластиковые стояки горячего-холодного водоснабжения далее у нас все отводами. Уходит на отсекающий кран, фильтр и дальше счетчики, которые уже окислились, имеют внешние признаки подтекания. Далее, вот в том участке видно, что у нас было подкапывание, но сейчас это все просохло. Вот здесь у нас собрано, обратите внимание, все под гайку. То есть это уже не современно, небезопасно, учитывая то давление, с которым мы работаем на многоквартирных домах. Далее это все вот так вот заколлаборирована и уходит внутрь стены на 110 канализацию 110 здесь пластик угловая ванна это конечно хорошо минус какой она не герметична по стенам как минимум по причине того что здесь нет 90 угла у ребят постоянно все за ванну затекала далее ванна якобы акриловая но она не акриловая она пластиковая то есть стекловолокно сама форма да, покрыта просто пластиком пластик у них начал отслаиваться вот так ломаться, крошиться. Вот. И э, под пластик начала затекать вода. Вода, естественно, там начала присневеть, Запах э, отвратительный. Вот. И, соответственно, через корпус начало происходить подтекание. Ребята тут жили с тряпками. Есть разводы вот тех пятен, которые при принятии ванны у них образовывались. Что касаемо пола. Мы немножко его здесь разобрали. По причине того, что пол чувствуется, что он здесь абсолютно неровный. Когда на нем стоишь, чувствуются перепады, уклоны. И ламинат весь хрустит. Почему хрустит ламинат? Когда мы начали разбирать, вот, мы выявили следующее. Что э, предыдущие строители или это застройщики были, я не знаю. Пол залили с нарушениями технологий. То есть разводили состав не пропорционально, Было очень много воды. Что мы здесь и видим, собственно, растрескивание полностью вот этого наливного состава. Он превратился здесь вот в такую крошку. И здесь у нас вообще гольный песок, который у нас руками собирается. Соответственно, подложка у нас здесь спененная. И просто в подложку вот этот песок весь с крошками и перепадами, он, естественно, с годами уже продавился и когда вы ходите по ламинату вы слышите вот такой характерный хруст который здесь у нас присутствует всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик вам был интересен обязательно комментируйте ставьте палец вверху до новых встреч пока